Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня очень интересная тема. Кто такой Тютер? Зачем он нужен? Детская учеба и так далее. Я вас сейчас хочу познакомить с Тютером Мартина, с Викторией. Виктория, Виктория здравствуйте. здравствуйте. Расскажу немножко, как мы с вами познакомились и как мы дошли до жизни такой. Я хочу начать с вопроса Ирины Одеговой. Это наш любимый стоматолог, который Мартин с удовольствием ходит лечить зубы. И он прямо э, спрашивает меня время от времени, мама, когда мы пойдем уже мне зубы лечить. И вот вопрос был, заключался в следующем. Он очень хорошо открывает э, тему нашего сегодняшнего пира. Пардон. Учится ли Мартин дистанционно? Э, кто мониторит процесс обучения? И э, можно ли доверять среднему школьнику самостоятельно выполнять домашние задания? Так вот, я хочу вообще целую историю рассказать. Нет, Мартин в итоге не учится дистанционно, хотя когда началось все вот это вот э, с карантином и так далее, я сделала попытку перейти с ним на дистанционное э, обучение, но она оказалась не очень э, подходящей Мартину, и Мартин вернулся в обычную школу. Он еще и сам попросил. У Мартина чудесная учительница младших классов. Он ее очень любит и с удовольствием ходит, скажем так, на встречи с учителем, да, но не очень хорошо учится. Мартин испытывал определенные сложности с обучением. Я считаю своей самой большой ошибкой, что я дала его учиться в 6 лет. То есть в Украине как раз начался очередная новая реформа, началась по поводу обучения и Появилась новая программа обучения, называется Новая украинская школа. И когда я слушала презентацию, и когда я принимала, мы вместе с Максимом принимали решение, мы долго думали вообще, отдавать ли Мартина в 6 лет или в 7 лет, взвешивали за и против. И нас подкупило то, что обещали, что не будет никаких домашних заданий, все будет в игровой форме. Но в итоге мы столкнулись все равно с тем, что Мартину приходилось делать уроки, и это было для него болезненно. Тема эфира сегодня этот тьютер для детей. И э, я познакомилась с Викторией, и Виктория оказалась Ютером, э, и Виктория очень э, помогла. И помогает, продолжает помогать э, в процессе вовлечения Мартина в учебу. Я долго думала, что же мы делаем, да, на самом деле. Вот я думаю, что этими словами я максимально приближенно э, объясню, что же происходит на самом деле. Потому что э, мой главный запрос был э, это научить Мартина учиться. В этом плане я еще хочу поделиться историей, если можно, со своей старшей дочерью. Она пошла в во французскую школу в первый класс. Это оказалось совершенно случайно, потому что она просто мы жили рядом с этой французской школой, у нее с первого класса был французский язык. И я тогда пошла на курсы французского языка, чтобы помогать ребенку учиться в школе. Я через месяца три довольно сносно уже понимала и могла там какие-то элементарные вещи э, рассказать по-французски, про собаку, про семью, про ребенка, про свою работу и так далее. Но очень скоро я заметила, что Настя сильно обгоняет меня во французском языке, и я как-то забросила эту тему, в общем, перестала учить французский язык. И со старшей дочерью мне очень сильно повезло в том плане, что я только в первом классе, проверяла ее домашнее задание, контролировала и начиная со второго класса она полностью делала уроки сама. Все больше к ее учебе я не готовила. К сожалению, с Мартином это не получилось. Он требует э, внимания к себе постоянно. И вот э, по поводу э, среднего школьника можно ли отдавать э, ему полностью под его контроль выполнение домашних заданий. Я отвечу на этот вопрос, наверное, вместе с Викторией чуть попозже. Но пока я хочу сказать, Мартин еще в младшей школе, и пока он э, делает уроки с кем-то. Это или я, или няня, или Виктория помогает, да, то есть все время рядышком находится кто-то потому что Мартин требует внимания. Дети взрослеют по-разному, созревают по-разному. Мне кажется, что он только сейчас созрел именно к школе. Ну и давайте, Виктория, поговорим, кто же такой Тютор и зачем он нужен для ребенка. Да, спасибо вам большое всем, кто пришел на эфир, и те, кто будут смотреть после эфира, я стала смотреть на ваши вопросы, ответить после эфира и во время эфира. Сколько мы успеем, мы ответим, правда. Итак, тьютер это специалист. Это, это профессия, она достаточно глубоко уходит корнями в историю. Первоначально тьютеры появились в Кембридже, Оксфорде. Тогда, когда в этих университетах изучали в основном религию, и этот специалист должен был сопровождать студентов, на их, доставлять на их путь, конкретно уникальный путь вот этого непосредственно студента. Позже со студенчества эта, эта профессия перешла уже в школу. Сначала она стала появляться в достаточно распространенных школах Европы, Америки. Теперь уже, наверное, лет 12 назад с помощью Татьяны Михайловны Ковалевы вот в России, например, она появилась 12 лет назад, в том числе она является официальной профессией, которая в каждой российской школе должен быть физикой. человек, который помогает ребенку и взрослым, Титр, потому что может работать и с ребенком, и со взрослым. А, помогает его взрослению, его становлению, находить его собственный индивидуальный путь развития, <как> находить собственный интерес, а, находить, а, понимать себя лучше, то, что ему важно, что ему интересно, куда ему стоит двигаться, как себя услышать, задает определенные вопросы, дает определенные техники, подходящие именно этому человеку в его развитии. Наверное, так. Здорово. А, Виктория, как же заинтересовать ребенка в учебе? И вообще нужно ли это? А, да, нужно обязательно. А, потому что то, что то, что важно ребенку, он и так этим занимает, правда? То есть дети играют в компьютерные игры, дети а, бегают на улице, зарисуют, а, лепят. То, что им важно, они делают и без нашего, без наших каких-то усилий. Учеба, понимаете, это это как бы отроченная такая цель, да, дети не сразу понимают, что им нужно учиться, для чего им нужно учиться, это мы понимаем, Те, кто уже прошли этот путь, и мы получаем вот эти вот свои плоды уже через, там, десятки лет. Мы понимаем, для чего это нужно, ребенок не понимает. Поэтому если мы будем помогать ему делать учебу для него интересной, полезной, легкой, эффективной для него, да, то, что он будет понимать, как он это должен делать, не только испытывать вот этот груз, груз надо, надо, ты должен, а, а почему мне это надо, а как я могу делать это легче, а как я могу делать это интереснее? так как именно я могу это сделать. Тогда у нас не будет стоять вот этих проблем, что ребенок не хочет учиться, не хочет ничем заниматься. Поэтому да, мы должны помогать. Я хочу тут немножко рассказать о процессе, как вы с Мартином занимаетесь. да, То есть я не на каждом занятии присутствую, но частенько подглядываю. А тут есть вопросы про гаджеты, да? зависимость ли это, и что же делать с этими компьютерными играми и так далее. И вот как раз Виктория начала с того, что погрузилась в, интер... в интересы Мартина да, и начала с того, чтобы зацепить Мартина в этих компьютерных играх на его интерес. И уже основываясь на этом интересе, выстраивала и продолжает выстраивать свои занятия таким образом, чтобы Мартин э, включался в другие процессы в том числе. Э, Мартин учится на украинском языке, несмотря на то, что мы — русскоязычная семья. И читать на украинском языке ему это доставляет дискомфорт. Я понимаю, что ему просто это сложно, да? то есть это не сильно его вовлекает. И когда Виктория вовлекла его в игры, которые интересны ему, включая компьютерный, и потом я увидела его самостоятельно, читающего книгу на украинском языке. Я, по-моему, даже видео сняла Виктория Атаслава. Это, да? да. это была победа да. «Наша общая», да то есть слезы на глаза, потому что это было уже самостоятельная Мартина. То есть он сам взял книгу на украинском языке, которая была ему интересна, читал вслух, разбирался. И Отвечал на вопросы, какие там были. Это было просто супер. Давайте поговорим о гаджетах. Так ли это вредно? Несет ли это зло Вселенское? Что с этим делать и так далее? Слушайте, вопрос с гаджетами, он открытый. Никто не даст ответа точного, понимаете? Потому что это настолько новое явление, мы не можем сказать точно, к чему все это приведет. Но что самое главное, мы должны в любом случае быть рядом с ребенком, быть ему поддержкой, опорой и быть э, людьми, которые дарят ему вот это тепло и внимание, да? То есть если родитель э, переключает вот это вот э, ощущение, что я нужен моему ребенку, да, я могу дать ему любовь, ребенок не будет уходить в какие-то зависимости, он не будет уходить в какие-то компании, потому что если родители это делает они будут искать эту поддержку в других местах. Бывают зависимости, да, и дети а, младшего школьного возраста, они более, более подвержены этим зависимостям, да, потому что у них окрепшая психика, это логично. А, и только мы можем а, помочь не углубиться, не уйти, но через вот именно, через нашу любовь, через наше внимание, развитие их, а, их интересов, а, включение в их интересы, и это нормально в наше время. И газеты в то же время, они же, через них можно э, образовываться, можно узнавать мир, можно общаться с другими людьми, находить себе друзей. Это же замечательный вообще вариант, мне кажется, для современных детей. Почему бы не научиться пользоваться прямо сейчас? У меня есть много знакомых детей, которые умеют снимать, умеют э, уже монтировать гораздо лучше. Я прошу их помогать. Расскажу, как это делается. А, здорово же, вот эти навыки, как, за которые мы даже платим деньги, да, чтобы научиться этому, они делают просто так, потому что им это интересно, прикольно, они это делают. Вот, наверное, потому что, что они важно. родились с гаджетами в руках. Да, да я, да, <laughs> я да, понимаю, да. Не они родились, да. гаджет уже оказался у них в руках. Я по этому поводу хочу сказать, что Виктория очень искусно, как раз, э, направляет. Э, внимание ребенка, да, если у него гаджет оказывается в руках, то Виктория находит путь, э, как этот гаджет использовать э, с тем назначением, э, которые он изначально предназначался для обучения, для ускорения процессов каких-то, а не просто сидеть и тупо играть в игры. Ну, я хочу сказать, что не только же отсутствие родительской любви э, увлекает детей в гаджетах, из-за того, что там Таким образом подается информация, что им просто интересно, удерживается их внимание вот этими быстро мелькающими картинками. Конечно, книгу тяжелее читать для ребенка. Что делать в этом случае, если в гаджете просто интереснее, чем в книге? Есть разные способы. Есть более лояльные способы, когда вы, это знаете, это вот такой закон психологии, да, общение, общение с родителями ребенка. Сначала вы находитесь рядом с ним, потом вы его переключаете на себя. То есть если вы волнуетесь, то можно переключить в какое-то время, сначала погрузившись с ним в какую-то его игру. Так как ребенку надо, прежде всего, родителю надо понять, что конкретно делает ребенок сейчас в гаджете, что он ищет какую-то информацию, какую. И переключить его на себя можно показать, каким образом можно еще добыть эту информацию. Мы не обязательно сейчас должны находить информацию в клизах, как делали это мы, потому что у нас не было никакой альтернативы. Если ребенок, например, играет, понять, а почему он там играет, какую-то цель. Это тоже очень важно. Кстати, вот когда я работаю с детьми, то есть когда запрос именно такой, да, вот гаджеты, а не в гаджетах, я спрашиваю ребенка конкретно, какую игру он играет. А что он там делает? Он за какого-то конкретного героя играет, это агрессивная игра, это какая-то, знаете, манкрафтная песочница, да, или он ищет каких-то приключений, а может быть он участвует там в чатах, потому что он любит переписываться, он ищет общение. Это очень важно понять, и тогда можно дать ему в обычной, в реальной жизни вот эти же самые вещи тогда он не будет уходить так глубоко, а вот что по поводу книги, да, книгу читать сложнее, потому что тот, он получает большое количество информации сразу, причем эта информация сразу визуализирована, да? когда читает книгу, мозгу стоит потрудиться для того, чтобы получить ту информацию в гораздо больший срок и визуализировать уже придумать самому. Для этого уже искусство общение с родителями, чтобы родитель привлекал в книжный мир читать самостоятельно, предлагать какие-то интересные варианты, какие-то отдельные книжки, интересные всякие с книгами, ходить вместе в книжный магазин, знаете, где по можно посидеть с чем-нибудь вкусненьким, почитать какую-нибудь интересную книжку, показывать, что книжка – это прикольно, это интересно, как один из вариантов. Я слушаю вас сейчас и размышляю о том, что не каждый родитель, во-первых, умеет да, таким образом влиять на ребенка. И вот эти вот запреты, например, гаджетов, кардинальные с выключением интернета, например, они же все из-за того, что родители именно из-за своей любви, именно из-за того, что они хотят дать своему ребенку самое лучшее, они выливаются в то, что родители как раз идут на конфронтацию с ребенком. И как раз тут на арену выходит юток, то есть тот человек, который профессионально знает, что нужно делать, как нужно подходить к ребенку именно с этими вопросами, и может дать рекомендации родителям, именно находя вот эти вот особенности ребенка. То есть, когда ребенок увлекается какой-то компьютерной игрой, достаточно выяснить, что именно его увлекать, для того, чтобы можно было не то, чтобы его отвлечь от гаджетов, но использовать еще другие способы воздействия на ребенка. Я бы вот так это определила, наверное. Да. Там еще, знаете, да. был интересный комментарий по поводу того, что, может быть, имеет смысл определить, кто тип ребенка по human дизайну это сейчас модное очень направление, которое мне тоже очень нравится, я на это скажу вот что: да, безусловно, это имеет место выйти, и, возможно, даже имеет смысл. Я даже смотрю по Мартину: что его увлекает то, что увлекает меня. И, собственно, моим примером я его вовлекаю. Вот. У Мартина сейчас появилось новое хобби, он начал вязать крючком. Мы с удивлением посмотрим, да, мы покажем что Он там два или три ряда уже связал, он хочет связать шарфик, как у героя какого-то мультяшного. Вот, я ему купила крючок, купила шерсть, и мы теперь вечерами занимаемся вязанием. Это очень интересно за этим наблюдать. и у Мартина папа, он такой э, за то, чтобы работать руками, да, что-то делать, он очень это приветствует и даже э, поддержал, даже в вязании Мартина, как-то так вот. Это было даже для меня удивительно. Я Волновалась, чтобы он не сказал, что это не мужское дело, но нет, не было такого даже близко. Это было ну, мне очень приятно. Хотя, конечно, бывают вопросы, особенно касающиеся учебы, в которых мы с Максимом ну, разделяется наше мнение. И тогда мы ищем какие-то компромиссные решения, что мы будем делать с этой ситуацией. Мы прямо садимся, обсуждаем, разговариваем приходим к какому-то решению, которое удовлетворит обоих. Родительство вообще это, конечно, испытание. Это совершенно однозначно. Я хотела дальше спросить, что же делать, если ребенок говорит: "Не нужна мне эта ваша школа. Не хочу. Мне там скучно. Мне там неинтересно. Что делать? Когда речь именно о школе, не об учебе как таковой, а о школе? Я поняла, дело в том, что у нас не всегда дети могут выражать свои эмоции, истинные чувства. И поэтому, если ребенок говорит, не хочу, потому что мне интересно, скучно или еще что-то, это не значит, что ему действительно там. Хотя, может действительно скучно, да, то есть нужно разобраться, в чем причина. Он может просто не хотел говорить истинную причину, например, какие-то проблемы с одноклассниками. А младшая школа а, на 99% это учитель, то есть если учитель расположен к ребенку, если он может найти подход и ребенку хорошо рядом с ним, он его принимает, то тогда а, и одноклассники будут хорошо относиться к этому ребенку, проводить очень интересные исследования, есть, которые об этом говорят. Это может быть первая причина. Вторая причина может быть, что ему не подходит программа обучения. Она слишком его замедляет, или наоборот, она слишком быстрая, он просто не успевает. Ну, сложно. Тоже нужно включиться и понять, что у него не получается. попросить обратить внимание учителя, если это младшая школа, да, внимание, уделять ребенку, смотреть, в какой момент он вдруг перестает, какие темы. Это могут быть накатившиеся пробелы, и ребенок себя просто чувствует уже очень глупым. Он понимает, что все вокруг а, все что-то делают, что-то понимают, а он ничего не понимает. И это очень некомфортное состояние для ребенка. А, может быть, еще причина. Так, сейчас я попробую. Их просто может быть очень много. Это вот нужно думать конкретно, в чем дело. А, может быть, ему не подходит эта система обучения. Тогда тоже надо подумать. У нашей современной государственной, в современном мире очень много интересных систем обучения. Есть не обязательно вот именно такая а, класса урочная, да, когда ребенок приходит, и там 30, надо 40 детей. Возможно, ему нужен какой-то более индивидуальный подход. А, у него бывает, а, у детей внимание, оно быстро рассеивается, и он просто... А, не усваивает то, что ему дают, и он чувствует себя, опять же, не очень комфортно в этой среде. Если ему, например, в течение уроков э, учитель будет определенным образом помогать, то тогда то есть переключать его внимание, даже, знаете, просто вот дотронуться, да, он его переключает, или попросить, там, не знаю, выйти куда-то на минутку, да, ему нужно сменить деятельность. Тогда его мозг опять включится в работу, это что есть уже один из вариантов. И опять же форма обучения. Возможно, ребенку нужна другая форма обучения. Может быть, он может на семейной форму обучения обучаться. Может быть, он может пойти а, в такие классы, где приходит там маленькое количество, и они, например, обучаются в маленькие классы, но учитель смотрит на всех одновременно. А, либо он приходит заниматься два-три раза в неделю, остальное время он что-то делает, какие-то проекты или что-то интересное для себя дома. Вариантов может быть много. Нужно разбираться обязательно. И если вы разберетесь, и покажет ребенку, что учиться это неплохо, это интересно, это важно для него, это повышает его статус, его развивает, то детям это нравится, дети очень любят, потому что узнавать новое, это просто вот, для них это как воздух. Вот по этому поводу были вопросы о том, что у нас другой ребенок с другим мышлением, что же делать с, с таким ребенком, и как донести до учителей, что это просто другой ребенок, а он никакой плохой? Вот что делать родителям, если их ребенка в первую очередь учителя не воспринимают, да, или там как-то воспринимают плохо. Про буллинг я бы хотела тоже от вас услышать: что вы думаете, как, как с этим жить? И что с этим делать? Ну, вот, если какие-то особенности у ребенка, да, особенности в развитии, особенности в обучении, то в опять же, младший, вы можете высказать свои какие-то даже не пожелания, а какие-то опасения, свои наблюдения, чтобы учитель включился и помог. Во всех школах есть психологи, школьные психологи. Они не всегда, конечно, занимаются без запроса, да, детьми, но можно вот именно таким образом построить запрос, то есть либо через учителя, либо через завуча, либо через директора. То есть привлечь внимание вот к вашей проблеме. Если вы увидите что именно в этой школе это не происходит, преподаватель может быть отстраняется, он говорит, что у меня там еще 30 таких, я не готов, он не будет этого делать. То есть если вы пытаетесь, вы хотите найти общий язык, вы это делаете. Если одна из сторон отстраняется, то тогда вы просто либо выбираете параллельный класс, там, где учитель более контактный, готов прислушиваться, и, и сотрудничаете. Если нет, вы ищете какую-то другую школу или идете прям конкретно на какого-то учителя. Ребенок не должен страдать от того, что он какой-то не такой. Он не будет такой, даже если на него будут все время кричать, ругаться, это ничего не изменит. Особенно и... если на него будут кричать и ругаться. Так, я... Да, это... да, совершенно верно, да. А, да, и вот именно, что мы получим в перспективе ребенка, который чувствует себя ненужным, неважным, он не хочет учиться, он не хочет развиваться, у него нет друзей. Так себе детство, правда? <сим> <laughs> <smutters> да. <саслеж> <саслеж> <Yeah>. <саслеж> да. И по поводу буллинга. К буллингу, конечно же, я отношусь категорически отрицательно. И считаю, что если это младшая школа, то, то опять же, 99% Вина, именно вина, если уже происходит травля вина э, младшего, ой, старшего класного руководителя, <свят> да, именно его, э, обязательно родителям нужно смотреть за изменениями у ребенка, то есть он как-то по-другому себя ведет, как-то реагирует на школу. Может быть, он перестал общаться со своими друзьями обязательно нужно а, вот даже самое, самое такое маленькое изменение отловить. А для этого нужно быть в контакте с своим ребенком. Если это произошло, а, ну, не нужно стесняться, ни в коем случае нельзя говорить ребенку, что ты справишься сам, потому что это уже другая ситуация. Сам — это когда один на один с ровесником, да, тогда он справится, прям какая-то ситуация такая. А когда на него одного несколько человек, или там старше, да, или, может быть, взрослый, все, тут все ближе, все. Да. вы, вы родитель, вы обязаны его защищать. Включаетесь сразу, причем включаетесь очень активно. Если это буллинг, травля, то тогда подключается не только классный руководитель, а сразу идете к завучу, к директору. И причем, чем, чем активнее вы выскажете свою позицию, тем больше будет предприниматься каких-то усилий и будет возможность регулировать этот вопрос. Вот, кстати, тема очень острая. И я хотела спросить, как правильно это делать. Я, например, знаю, что за границей, например, ну, там, в Америке или там, в Европе категорически нельзя родителям самим вступать в разговор с родителями ребенка другого, с которым конфликт, mm -hmm. или нельзя, тем более нельзя ничего говорить ребенку, с которым конфликт. А нужно непосредственно обратиться да, либо к классному руководителю, либо даже в полицию, и потом уже mm -hmm. этот разговор уже ведется на тех уровнях, что, что mm -hmm. делать в нашей современной реальности. Я, кстати, хочу отметить, что Виктория находится в Москве. А мы находимся, ну, где попало, <смех> все время в каких-то разных странах, разных городах. И это не мешает нам с Викторией общаться, да, но тут вот очень интересно смешение наших э, принципов обучения, да, у нас немножко разные они, но все равно что-то общее есть для нашего русскоязычного постсоветского пространства, скажем так. Как правильно действовать родителям в этом случае? Вот как защищать активно? С другими родителями и ни в коем случае с чужим ребенком контактировать не надо, потому что есть очень неприятный случай, вот буквально, наверное, полгода назад, когда один родитель убил другого из-за того, что в чате возникло, да. возник конфликт. А конфликт да. возникает да, по поводу каких-то недопониманий детей. Может быть, не совсем недопониманий, может быть, что-то серьезнее. Да. Вот. Вы ни к чему не придете, кроме того, что вы просто перейдете на личности, будете ругаться, но это уже будет конфликт родителей. А у нас цель помочь ребенку, да? Во-первых, достойно выйти из этой ситуации, не жертвой, ни в коем случае. Выйти с определенным каким-то э, знанием, я бы сказала, уроком, пониманием, что я всегда должен защищать свои границы, да на меня не имеют права нападать, оскорблять, обижать, кто бы то ни было. То есть все это должно происходить очень достойно. И всегда это должно быть именно через людей, которые, которые за это получают зарплату, собственно говоря. Везде, во всех школах любой страны прописано именно протокол вот этот, каким образом должна развиваться ситуация, если обращаются родители, если в школе буллинг. Угу. Супер, спасибо, Виктория. Uh, был очень интересный вопрос, на который я хочу, чтобы вы тоже ответили. Вообще, как объяснить ребенку, что ему нужна эта физика? Вот когда ребенок говорит: "Ну, ваша физика не нужна". Uh -huh. То есть, uh -huh. когда у ребенка есть интерес к определенным предметам, а к другим предметам, по которым тоже родители очень хотят, чтобы дети получали хорошие оценки. У него интереса нет, что делать с этим? Вот эта вот а, система образования школьная обязательная. я знаете, mm -hmm. еще размышляю о том, что хорошо нам, взрослым, конечно, в этом плане. И я, конечно, круто устроилась. Я с детьми не работаю, я работаю со взрослыми, да, и я да. А, да. могу себе позволить говорить: да делайте, что хотите, а что не хотите, не делайте. Что делать детям в этой ситуации, когда они не хотят учить физику, а хотят. Учить биологию, грубо говоря. Mm -hmm. Вот как раз в этом особенность работать утро у меня фактически два клиента, да. Yeah. То есть yeah. родитель yeah. формирует запрос, и если это младший школьник или средний школьник, да, то родитель говорит, чего бы он хотел увидеть, что у него болит, и как он хочет изменить эту ситуацию. И тогда, когда я начинаю уже общаться с ребенком, я выслушиваю его позицию. И нельзя заставить ребенка полюбить физику только потому, что это надо. Да? Мы идем разными путями. Мы выясняем, какой, интересно, какой интерес конкретно у этого ребенка, что он любит, в каком направлении он хочет развиваться. У каждого ребенка, с самого маленького возраста, какие-то уже есть мечты и ожидания от жизни. Мы исходим из этого. Чаще всего я разговариваю с родителями таким образом, вот что для вас важно, чтобы ребенок получал хорошие оценки по всем предметам. Вам это для чего нужно? Для чего mm -hmm. нужно вы? Для чего это? Ожидайте, может быть, у вас больше вопросов каких-то к себе, да, может быть, стоит об этом подумать. Это уже ребенок, это уже личность, вы его, конечно, родили, но это уже личность, да, И поэтому давайте думать об этом именно так. И потом можно развивать тему, если... Например, ребенок совсем плохо учится по некоторым предметам, потому что, вот я не знаю, он спортсмен, да, и вот какие-то точные науки ему вообще не нужны. Но, с другой стороны, есть очень интересные подходы, через которые ребенок может применять, актуализировать знания, которые он получает в школе. Вот этот самый проект. Помните, мы вот делали с Мартином разные да. проекты. Он актуализирует эти знания и понимает, а для чего, собственно говоря, ему это нужно. Да? Он находит какой-то собственный интерес, через свой интерес подключается к этим предметам. И если действительно они ему не нужны, просто говорим по-честному. Во-первых, это, это правило жизни в обществе. И мы хотим, не хотим, но должны обеспечить себе образование, да, вот это какое-то базовое образование. По тем предметам, которые ты не любишь, хорошо, мы просто узнаем, какой минимум достаточно. Ты будешь развиваться туда, куда тебе важно, поддержать именно в этом ребенка И помочь ему подтянуть вот это до, до этого минимума, но причем не включая вот это сопротивление ребенка. Если у него не будет сопротивление, он довольно легко, с помощью каких-то эффективных технологий, хотя бы до минимума, а может быть и гораздо выше, если не будет сопротивления, ребенок легко начинает учиться. Он не начинает любить этот предмет, но он спокойно к нему относится. Он изучает, изучает новые какие-то темы, и, возможно, у него появляется какой-то интерес. Вот скорее, скорее таким образом, через разговор родителей, через, через договаривание, проговаривание и поддержка ребенка. Я еще хочу добавить про себя немножко. Я была школьницей, <смех> училась в школе. <смех> и у меня были разные отношения с разными предметами, скажем так. И я еще заметила тогда, что очень многое зависит от преподавателя. Сначала у нас была учительница химии, которая совершенно мне не нравилось, и с химией у меня были большие сложности. А потом к нам пришла э, другая учитель, и я полюбила химию. Мне это стало mm -hmm. так интересно, потому что она очень интересно это рассказывала, преподносила и у меня. По химии были одни пятерки, и я прямо действительно увлеченно, вовлеченно окунулась в химию, я изучала всякие дополнительные покупала учебники, углублялась в энциклопедии и так далее тогда же не было, Гугла. Поэтому я думаю, что возможно, если у ребенка нету интереса к какому-то предмету, то, конечно, разные при... родители имеют разные возможности, да, но э, вплоть до того, что возможно поискать, начать с того, что поискать в Ютубе увлекательная физика, увлекательная а -а -а. химия. Да? Может быть, да, начать с этого. Ну и, конечно, заканчивая уже всякими такими кружками, которых тоже огромное количество сейчас, которые проходят и онлайн, и очно, где можно... Э, Детям, вовлеченным в это все, я бы сказала, играть. Вот, да. тогда это, тогда это детей вовлекает, и у них просыпается интерес. Ну, вот как-то так. Искать, искать интерес. Я вот, кстати, еще хотела спросить: там был, были. Ну вот много, конечно, очень интересных вопросов. Я хочу сразу сказать для наших зрителей, что на те вопросы, на которые мы с Викторией не успеем ответить, Виктория пообещала, что она будет отвечать в своем блоге постепенно, возможно, записывать видео. Поэтому подписывайтесь на Викторию и следите за ее творчеством, потому что вопросы действительно очень насущные и очень важные. Еще Виктория, я хотела вас спросить, какие формы обучения у вас есть, вот кроме тьютерства? Я знаю, что у вас еще есть групповые работы, в которых вот Мартин тоже участвовал. Расскажите немножко об этом. Да. Uh, у меня две формы занятий: это групповая, где я конкретно у меня есть программа, моя авторская программа, где я помогаю развиваться ребенку. Собственно говоря, она называется Time-Management для детей. Uh, по этому поводу вокруг всего этого как раз создан этот курс, но много чем еще параллельно я занимаюсь, потому что я не могу конкретно давать ровно только это, мне важно, чтобы ребенок развивался, чтобы было интересно чтобы он параллельно еще и прокачивал свою мотивацию вот, наверное, групповая работа это про это. Но если у ребенка есть какие-то конкретные проблемы, например, он вообще не хочет ходить в школу, он не хочет учиться, у него серьезные проблемы, да, бывает и такое, потому что групповая работа это про прокачку каких-то навыков, да, про совместную деятельность и это здорово. Но если есть проблема, тут уже индивидуальная работа должна быть по-другому просто никак. Индивидуальная работа с семьей, потому что если это ребенок до до старшего школьного возраста, иногда даже со старшим школьным возрастом нужно работать с семьей, потому что не зря эта проблема появилась, и, видимо, в результате каких-то каких определенных вещей да, складывалась она в течение какого-то времени, поэтому нужно менять вот эту систему. Да. Отношения, может быть, родителей, какая-то постановка, каких-то вопросов, вместе проведенное время, как-то другое совсем время. Тут уже индивидуальная работа. И вот как раз а, с Мартином, то есть мы работаем именно по индивидуальной программе, когда я именно ищу под него, что ему подойдет, мы все пробуем. Анна просто чудесная мама, она откликается на все, она пробует все рассказывает, что пошло, что не пошло, это нормально, что что-то не, не идет, да, потому что мы все живы и, и Мартина совершенно уникальный человек, может что-то не подойти, а что-то подходит, и мы начинаем копать в этом направлении, идем дальше, вот как с книгами, например, да, здорово же, откликнулось. Да. Ну, папа и... тоже участвует в этом процессе. Я хочу сказать, что не только я мама, но еще и папа у Мартина очень активно участвует интересный. во всех. Да. <с> да, да. Они столько всего делают. Вот как мы придумали, например, программу поощрений, да, и как. Папа вовлек Мартина, как действительно каждый день Мартин что-то зарабатывал. Я видела его на своей страничке это рассказывали. Это здорово, когда ребенок понимает, что его труд приносит ему пользу прямо сегодня, прямо сейчас. И, а в результате определенной цели достигает, да, он делает что-то ежедневное, что-то рутинное, он понимает. Из чего состоит вот это движение к цели? Он это видит, визуализируется, все это -то табличке куда он сам что-то записывает. Он понимает, чего он хочет купить, на что он там, например, копит. То есть это вот такая работа. Без семьи невозможно. Один сам по себе преподаватель это не сделает. То есть кнопочку mm -hmm. никакую не нажмет. Да. я хотела сказать, что не только тьютер, но участвуют абсолютно все, включая нянь. Да, Никуда от Виктория, я хотела, раз уж мы заговорили о поощрении, то какой ваш взгляд на... Покупку, э, покупку учебного времени ребенком. То есть, вот сделаешь математику, вот будет тебе там условно рубль или 10. Да, что делать, как правильно поощрять? Э, поощрять на какие-то домашние дела, где вот эта вот грань. Потому что я считаю, что не за все нужно платить, есть обязанности, которые э, должны быть по умолчанию э, включены в семейную, скажем так, жизнь, да, и есть вещи, за которые можно выплатить деньги. Что вы думаете по этому поводу? Это очень непростая тема и очень надо тщательно подходить именно конкретно каждой семье к вот к этому процессу нужно во-первых родителю задать себе вопрос для чего я это делаю да или я хочу просто чтобы отвязаться ребенок выполнял такие эти ненавистные ему задания да, занятия или может быть я хочу приучить ребенка какому-то труду да? то есть условно сказать и вот Тогда, тогда можно что-то, тогда можно действительно заплатить. Но обязательно нужно составить договор где вы прописываете договор, можно составлять, начиная уже с дошкольного возраста, смотря он какой, он может быть очень простым, понятным для ребенка. Взаимовыгодные какие-то условия, где вы прописываете, чего вы ожидаете, чего вы хотите, какие у вас обязательства по отношению к ребенку, какие обязательства у ребенка, какие санкции могут быть, да, все как в настоящем договоре, но только довольно легкими такими словами. И в таком случае вы можете сказать... Что вы конкретно оплачиваете? Например, это какая-то а, работа по дому, знаете, тоже это может быть, а, потому что мы все живем в одной семье, мы все друг о друге заботимся и делаем. Если, например, все члены семьи делают это просто потому, что вот, ну, это их обязанность, а, а ребенок, потому что ему за это платят, это, мне кажется, это очень плохой вариант. А, Ребенок может платить за то, что превышает его какие-то а, общие вот эти обязательства, да? Вот, например, пом помощь папе, но в чем-то за что папа мог бы нанять другого сотрудника и платить ему, правда? Я, например, да, прошу вот ребенка, нас, да. Да, да, мне, например, нужно заполнить какие-то документы, таблицы. Я говорю, я тебе даю, заполняю, иначе мне кого-то, мне придется либо тратить свое время для кого-то еще, приглашать для этой работы. Я тебе за это плачу. Вот. вот, в таком случае можно. А если, например, что касается э, оценок, смотрите, опять же, какая цель. То есть, если для вас это важно, прям вот очень важно, я не знаю, для чего это может быть важно, чтобы ребенок получал все пятерки. Окей, вы можете с ним договориться, только подумайте, какие будут последствия, будет ли он э, потом учиться просто так, и к чему это приведет? К чему это какие будут последствия, да, и практики у цели. Да, потому да, что потом дня. я тоже разбираюсь со своими слушателями, да, и я бываю, что работаю индивидуально, и потом оказывается, что девушка, например, учится до 50 лет, она закончила один университет, сразу поступила во второй, потом в третий, потом в четвертый, потому что mm -hmm. родители ее приучили к тому, что учиться это хорошо, а вот все остальное mm -hmm. уже не важно. Вот, поэтому действительно очень важно... Этот, не перегнуть вот эту вот палку, да, везде соблюдать какой-то какой mm -hmm. баланс и его найти, это искусство, конечно. Да. И смотреть в перспективу. В перспективу, да, да, что мы, да, что мы получим. Но я все равно всегда говорю о том, что какими бы вы ни были хорошими родителями, ребенку потом все равно будет что рассказать своему психотерапевту, поэтому все равно конфликт неизбежен. Мы можем своих детей только любить. Это то, что мы правду можем детям сделать. Следующий вопрос вот тоже был очень интересный, который выходит за рамки обычных вопросов популярных, скажем так. Что делать, если у ребенка как раз наоборот гипертрофированная любовь к учебе и нет у него э, друзей, нет хобби. Вот просто ребенок учится, учится, учится. Виктория зависла. Виктория. Всё, простите. Да, да, да. Да, гипертрофированная любовь к учебе. Да, гипертрофированная любовь к учебе, и ребенок только учится, не занимается спортом, не дружит с друзьями. Что делать? я бы задала вопрос: еще сколько лет ребенку тоже очень интересно. Что вы mm -hmm. скажете? А, бывают, бывают такие дети. Ну, вот смотрите, бывают, например, одаренные дети, да, то есть, ну, мы наслышаны от таких, одаренные дети. Вот им действительно очень важно вот это вот образование. То есть всегда были дети, которые, для которых учеба очень важна. Либо это ребенок, который обучается. Знаете, он излишне тревожный, и он понимает, что ожидания родителя именно таковы. Родители, причем, может, это не говорить какими-то прям вот словами, да, произносить. Я буду любить тебя только, если ты будешь учиться, будешь. Хотя бывает иногда и такое, но иногда он показывает, что его радует вот эта вот учеба, а что-то другое, например, не радует, да, вот он может так вот невербально это показывать. И ребенок всегда будет стараться быть хорошим для своего родителя, да? то есть это, это наша биологическая вот э, необходимость, что ли, чтобы родители нас принимали, чтобы мы не пропали, и... Поэтому нужно разобраться, в чем конкретно причина. И всегда нужно ребенка спрашивать, то есть если тебе это нравится, здорово, хорошо, развивайся. Но ну, давай дополнительно, пожалуйста, еще. Что-то, какой-то интересный спорт, пусть он пробует разные виды, найдет своего какого-то тренера, какого-то да, преподавателя, который будет очень интересен, важен для него, у которого будет контакт, интересный вид спорта, может быть, групповой, а может быть, индивидуальный, разные бывают. Обязательно какие-нибудь интересные мероприятия, где участвуют дети, чтобы он еще учился коммуникации, потому что это тоже очень нужно. Если э, человек будет зациклен только на работе, да, жить вот в четырех стенах, мы просто видим, наблюдаем таких вот э, персонажей, мне кажется, это грустное достаточное зрелище, которое заказывает еду только через доставку, боясь общаться э, с, даже с курьером. То есть мы же не хотим, чтобы ребенок был таким. И мы должны выводить его вот из этого всего, да, расширять его круг, вот этот, вот показывать ему, что мир он интересный, он такой вот большой, и он вот есть вот за, за рамками вот этих вот только знаний каких-то. Вот. И отдаленные дети, и дети с тревожностью. С тревожностью, конечно, нужно работать отдельно. И работать прежде всего нужно, правильно, как сказал один из комментаторов, работать нужно всего родителю самим, сам, самому собой да? и помогать ребенку. Да, безусловно. И я хочу тут еще добавить, что, во-первых, этот круг нужно расширять очень постепенно ребенку, то есть и очень терпеливо. Был вопрос, сколько раз нужно повторять ребенку что-то сделать, да, и кто-то из комментаторов ответил, что кому-то 100, а кому-то 150 раз нужно повторить. Да, это так и пробовать самые разные, самые-самые разные uh -huh. занятия, попробовать, не, не понравилось одно, значит, пробовать другое, не бояться вот этого пробовать, и не отчаиваться, что если ребенку и это не нравится, и то не нравится, и так uh -huh. не нравится. Во-первых, с возрастом меняются интересы, а во-вторых, uh -huh. просто по-разному действительно ну, пробовать разного и много. Что-то да. да понравится, мне кажется. Да, и я бы хотела тут дополнить. Да. да, вот по поводу того, что ребенок пробует-пробует, да, и даже если он не продолжает ходить в какие-то кружки, проговорите просто, профиксируйте с ребенком, а что он получил, что он узнал нового, пусть он отложит себе вот эти знания, да, что это может действительно полезно ему. И в любом случае он что-то вынес. И это все в его вот этот вот багаж, да, которым понадобится в будущем. Может быть, что-то что получится, очень интересное, такое, уникальное из его вот этих вот знаний, которые он получил от этого опыта. Я еще хочу, знаете, о чем с вами поговорить? Когда ребенок чем-то вроде бы сначала увлекся, и у него хорошо mm -hmm. получается, а потом он говорит: Я передумал, я не хочу. У меня такая история была с моей дочерью, когда она, она пошла сначала в художественную школу. У нее действительно талант. Она очень хорошо тогда рисовала. Uh -huh. Вот И в детстве она просто действительно прекрасно рисовала. И в один день она приходит домой и говорит, я туда больше не пойду. Ей было лет, uh -huh. наверное, ну, может, Мартина возраста, может, 11 лет uh -huh. максимум. Я ее несколько раз спросила, уверена ли она в том, что она не хочет идти. Она сказала, да, я туда больше не пойду, забросила свои карандаши, краски и так далее. Виктория у нас опять отключилась. Вот. И мне позвонил преподаватель и говорит, вы не понимаете, у вас очень талантливая дочь, она может быть художницей, вы прямо рубите на корню ее талант как вы можете ну пытался uh -huh. меня э, uh -huh. вызывать к моей совести и я сказала что я не могу ломать своего ребенка если она сказала что она не хочет значит э, ну значит вот я приняла тогда решение что она не будет э, заниматься и потом ей уже когда исполнилось лет там 28-29 она вдруг Пошла на курсы рисования рисовала скетчи. У нее здорово получается, классно. Ваше мнение, что делать? Настаивать ли родителю на том, что если у человека у ребенка действительно есть к этому талант, либо оставить ребенка в покое? Что делать? Всегда нужно понять, какая причина, почему, опять же, может быть, с преподавателем какие-то да, неприятные вышли отношения, может быть, да, преподаватель слишком часто обращает внимание на какие-то ошибки, акцентирует внимание. Вот есть такие преподаватели, которые понимают, что, о, точнее, думают, что именно через ошибки можно дальше развиться, да, через какую-то вот эту вот а, очень сильную волю, сломать свое сопротивление, там тренироваться. Если mm -hmm. такой преподаватель, от него надо уходить и просто менять, а, менять на другой какой-то кружок, да, чтобы ребенок нашел своего какого-то человека, а иногда просто ну, нет интереса у ребенка. У него просто он не хочет больше этим заниматься. Может быть, ему что-то другое надо, а может, он понял, что, он, например, с каких-то личных своих высот он в этом достиг. Все, ему нужно переходить на что-то другое, как мы взрослые, да. То есть чем-то мы занимаемся потом, понимаем, ну что-то больше уже не лезет. Все, я пока переключусь, а может быть и вернетесь, И оно же никуда опять же не пропадет, правда? То есть вы приняли очень мудрое решение, не заставляя ходить, да, ребёнка. И тем не менее, видите, у меня опять это проявилось. Она поняла, да? Да, такая... ну, время тогда было, конечно, совершенно другое. У меня были совершенно другие возможности. Ну, с одной стороны, у меня не было денег, но с другой стороны, тогда было очень много бесплатных э, mm -hmm. кружков, которые люди могли посещать. Поэтому как бы тут э, такие разные наверное, бывают ситуации. Ну, или там за какие-то очень маленькие деньги. Хорошо. Э, следующий вопрос. Вот еще что э, по внимательность и поусидчивости как развивать детям особенно таким как я говорю, что Мартин бегает по потолку, особенно когда он был помладше. Сейчас он уже может сидеть uh -huh. и okay. выполнять какие-то задания. Я уверена, что это благодаря нашей с вами совместной работе. Он этому научился. Потому что я помню, как вы сидели с секундомером, и там это были буквально 2-3 минуты, и он потом выключался, переключался на что-то свое. Он, конечно, любит зубы заговорить, отвлечься и переключить разговорную тему. Тем не менее, как воспитывать вот эту вот внимательность, усидчивость и так далее. Угу. То есть, если это свойство ребенка, да, вот, да, вот именно такая вот активность, да, шила в попе, говорят, да, ну это такой ребенок, и замечательный. Мы просто смотрим, а как ему это пригодится в будущем. Здорово же, когда активный человек, да, это же интересно. Ну, это совсем другой человек. То есть не все должны быть одинаковые, не все должны быть какие-то прям последовательные, да, такие спокойные. Бывают и такие, мир у нас такой богат разными людьми. А, и если он именно такой, но ну, вы видите, что это мешает, например, его учебе, да, каким-то его занятиям, может быть, даже его увлечением мешает общению с другими людьми. То есть это действительно проблема. Просто он ее, ну, с своего возраста он не понимает. Тогда мы помогаем, мы просто различными техниками развиваем в нем вот эту усидчивость и внимание. Это такой же, это такой же навык. Знаете, вот я даже детям рассказываю. Ну вот смотри, как ты думаешь, если вот мышцы вот смотри, красивые у меня, прошу его показать свои. Ну, то с детям очень понятны вот эти примеры. Вот. Что-то не очень. Я говорю, точно! А как ты думаешь, если я буду ходить, или ты будешь ходить в спортсал, да, там месяца два, он говорит: о, разовьется. Я говорю, слушай, то же самое, память, внимание, то же самое. Делаешь это регулярно, причем каждый день, понемножку, и развивается. И причем обязательно нужно акцентировать внимание, когда у него это начинает получаться. Да. Причем обязательно нужно показывать, потому что видишь, потому что ребенок живет в этом, и он может быть не наблюдать, что ого, у него лучше получаете вы должны это отмечать что вот смотри ка у тебя лучше вот это получилось ты сравнивать его с собой показывать что дальше развивайся смотри каких сумасшедших высот ты достигнешь в этом. вот это все это все накачивается накачивается вот только разный подход безусловно я просто вижу это по мартину но и вот тут еще интересный вопрос как быть с английским языком? Ведь сейчас важно знать язык, а ребенок не хочет учить, перепробовали массу преподавателей. Uh -huh. У меня есть, можно я начну отвечать и потом, если вы захотите, тоже прокомментируйте. Yeah. Это, знаете, к учебе, к, к любви к чтению тоже. Виктория, я тоже хочу, чтобы вы об этом сказали. Как приучить ребенка к чтению, потому что тоже немало проделана работы. Но я хочу начать с того, что займитесь собой. Это мой любимый слоган. Займись собой и, э, во-первых, ответьте себе на вопрос, зачем вам, чтобы ребенок знал язык, заканчивал музыкальную школу, становился там mm -hmm. спортсменом или, наоборот, ученым и так далее. То mm -hmm. есть первое, перейти с собой. Второе, если вы э, не учитесь, не образовываете, не учите язык и неплохо собственно живете то объяснить ребенку что тебе нужен язык будет довольно сложно то есть uh -huh. или как привить любовь к чтению если ребенок не видит вас с книгой в руках ну никак если вы не обсуждаете с ним книги которые uh -huh. вы читали вот мы с мартином я уже стараюсь выбирать такие книги, которые интересны и мне читать в том числе, <laughs> То есть, mm -hmm. чтобы мне было интересно. И мы с ним да. вместе их читаем, и мы их потом обсуждаем. Точно так же, вот как мы все учим английский язык. Ну, Максим свободно владеет языком. Mm -hmm. Я могу объяснить, скажем так, да, а mm -hmm. вот учится. И вот мы все время в семье. Мы создаем такие игровые ситуации, когда папа задает э, Мартина, папа задает ему вопрос, и мы с Мартином пытаемся на эти вопросы ответить на английском языке. То есть мы тоже вовлекаемся в этот процесс учебы. Mm -hmm. И э, третий вариант, который тоже... Э, Продолжайте искать преподавателей, продолжайте искать, смотреть музыки на английском языке вместе с ребенком или искать ребенку, который ему нравится. То есть, если вы перепробовали массу преподавателей, ребенок все равно не вовлекся, просто продолжайте. Это все, что я. Ну, что mm -hmm. я могу сказать? Я в детстве тоже недолюбливала английский язык. Мне, наверное, не очень повезло с преподавателем. В университете как-то получше пошло. А mm -hmm. потом уже я когда сейчас много езжу по заграницам, и мне вроде бы как язык английский нужен, но рядом со мной всегда оказывается кто-то, кто свободно говорит по-английски. — Понятно. Поэтому как-то так. Но если английский нужен для работы, безусловно, да, и для чтения специальной литературы, конечно, это совершенно другой уровень. И еще очень да. хорошо найти носителя языка, с которым бы ребенок подружился, например, переписывался. Да, да, в этом плане, кстати, мы, мы с вами обсуждали, что в компьютерной игре, особенно сетевой, можно еще и язык подтянуть. Да. Да, Тех, потому что да, там, да, многие дети, это... да. вот, да. Ну, я вот. ответила на этот вопрос. Вы хотите ну, что-то да. еще добавить? Да, ну, в общем-то вы, вы ответили на этот вопрос абсолютно вообще полно, все с такими хорошими примерами. Но я как обычно, я же тьютор, я должна сказать, какая у вас цель? Родители, вот. <смех> Определите прежде всего, какая цель. Если у вас цель, вы хотите переехать за границу, да, понятно. И вы понимаете, для чего. Или у вас может быть билингва, семья, да, где у вас родители разговаривают на разных языках то да, конечно, стоит прям вот в это прям окунуться, и то есть, тратить деньги, искать преподавателя, конечно же. Если вы просто хотите, знаете, как мейнстрим, это модно, да, вот китайский, английский, mm -hmm. модно, надо, Окей, вы сейчас будете в склад, вкладываться в, эти, э, в это деньги. Ребенок не будет это применять. И вот эти все деньги у него просто, вот, ну они улетят, потому что он забудет этот язык. И когда ему он понадобится, он фактически будет учить его заново. Да? Если у вас регулярные какие-то поездки, то есть он будет это применять, понятно, да, он должен понимать, мозг обязательно должен получить ответ, почему, зачем мне напрягаться, чтобы это делать. Вот. Но ну, это действительно так. Это потому что... Вообще, тема слова. языка, конечно, а, очень интересная. что в любом да. случае язык очень развивает мышление, а, и конечно. изучение другого иностранного языка, любого, оно, конечно, очень развивает. Я очень понимаю родителей, которые хотят, чтобы их дети изучали языки. Очень понимаю. Ну вот... Да. А, да. Да, с кем в, да. в, в этой да, истории. Да, да я, с это я с своим сыном тоже самое делала. Мы делали какие-то. Мне просто было интересно, я понимала, что у него как-то вот. А с, с направлением в кулинарии как-то дело пошло слишком в сторону фастфуда, да, я решила просто избавиться из этого. Поэтому мы начали делать ужины народов мира, например, да? И а, за ужином мы готовили что-то. Мы, ну, мы, конечно, не разговаривали на вот этих языках, но мы старались, кстати, применять именно английский, потому что мы же как будто за границей, и смотрели какие-нибудь интересные видео об этой стране. Классно тоже развивает. Да, стоит поиграть в этом, вот как вы это делаете очень круто, Виктория. У меня шмурашки побежали. Вот, пожалуйста, дорогие зрители, вам пример, как да. можно вовлечь ребенка сразу в несколько процессов. Во-первых, приучать к здоровой еде, во-вторых, да. изучать историю, в-третьих, изучать английский язык или любой другой иностранный. Это всегда и это еще и развивает творчество, креативность. Да, да. Это вовлекает, объединяет с родителями. Да. ребенка, да, совместная какая-то деятельность. Вот, пожалуйста, и это вроде бы как просто, потому что вам-то в любом случае ужин готовить, да, или обед, или что-нибудь, ну, или хотя бы обед выходного дня какого-то придумать вместе с ребенком. И это решает и закрывает огромное количество вопросов. Виктория, я еще один вопрос хочу э, задать Нет. вам. И на этом, к сожалению, нам придется заканчивать наше интервью. です, Способен ли ребенок манипулировать родителями? Если да, то с какого возраста? Вот это очень интересный психологический вопрос. У меня тоже есть на это ответ. Ну вот, хочу сначала вас услышать: ребенок. В раннем возрасте лет до трех он не умеет манипулировать он не умеет этого делать просто потому что все что он хочет это вот его жизненная потребность далее ребенок ну ребенок постоянно находится рядом с нами он отзеркаливает наше поведение если мы не манипулируем им да он делает то же самое, но он же видит, как мы едим, как чистим зубы, как делаем что-то еще. Вот то же самое наше поведение, да, он копирует. И он, да, может манипулировать. С другой стороны, сразу надо посмотреть на себя, а как я манипулирую ребенком в присутствии ребенка, то есть манипулирую другими людьми. Манипуляция, вы знаете, я не скажу, что это хорошо, что это плохо, да, манипуляция это везде. Это когда ты хочешь чего-то получить от мира. Да? И ты придумываешь, каким образом ты это можешь сделать. Вот. Но смотря с какой целью ты хочешь это получить. Если ты хочешь, чтобы ребенок быстро оделся, потому что он уже ноет полтора часа, вам надо уже куда-то бежать, придумайте какую-то манипуляцию, но это уже с младшими детьми. Вы придумываете, это же манипуляция, какой-то игровой способ, да. То, что вы добиваетесь своей цели, а он первоначально этого не хотел. Вот. А если манипуляция а, заканчивается какими-то неприятными вещами, то есть вы, например, обижаетесь на это, или ребенок обижается, порция соотношений, или вы видите, что он а, не учится каким-то вещам, да, правильным, полезным для него, используя манипуляции, то тогда нужно, конечно, работать, поработать с собой и менять свой стиль общения с ребенком. И тогда ребенок изменится тоже. Ответ. Спасибо mm -hmm. большое, Виктория! Да, я полностью с этим согласна. Наша жизнь, вся наша жизнь — это манипуляция. Я за то, чтобы mm -hmm. учиться это делать экологично для того, чтобы mm -hmm. соблюдать свои интересы и не затрагивать границы других людей. Не пересекать их, учиться договариваться, чтобы все были выигрыши, а дети это наше отражение. Как ни крути. Не надо воспитывать mm -hmm. детей, воспитывайте себя, все равно наши дети вырастут, похожими на нас. Вот. Mm -hmm. Я на этом, Виктория, вас очень сильно благодарю за очень интересное интервью. И я хочу напомнить, что Виктория пообещала, что она ответит на все, -все ваши вопросы постепенно в своем блоге, поэтому подписывайтесь угу. на Викторию, следите за обновлениями. На этом я с вами прощаюсь. Я благодарю наших зрителей за прекрасные, очень интересные вопросы. Вы, как всегда, были очень э, чувствующими и думающими да. родителями. Я увидела всех интерес и стремление помочь своим детям вырасти хорошими, образованными, чудесными людьми. Ну, мы как можем, так вам поможем. Спасибо большое, до скорых встреч. Пока. Спасибо большое, Анна. До свидания. Спасибо большое зрителям. Всего хорошего.